Правильная ранняя игра – это фактор, отличающий обычного игрока от профессионала. Тебе может показаться, что ранняя игра абсолютно рандомна и не может быть стабильной. Но я здесь для того, чтобы сказать тебе, что можно побеждать каждую раннюю игру. Серьезно. В этом видео мы поделимся с вами важнейшими фишками и секретами, как приземляться раньше всех в начале матча, чтобы твоя игра стала лучше и стабильнее. Погнали. Прежде всего. Один из важнейших факторов хорошей ранней игры — это комфортное и подходящее для тебя место приземления. Но в прошлом мы уже искали хорошее место приземления. В двух словах. Нужно найти комфортное для тебя место с хорошим лутом, кучей материалов и ротациями. Как только ты поймешь, где хочешь приземляться, неважно, будет то популярный спот или пара домиков, на которые никто никогда не падает, выбери лучший маршрут. Такой маршрут, где ты будешь находить как можно больше лута. Мы не хотим углубляться в тему маршрутов в этом видео, поэтому, если хочешь найти больше информации на эту тему, чекай наши другие видео о местах приземления. В целом, найти хороший дропспот, на котором тебе будет комфортно, это невероятно важно в Фортнайте. Будь ты кузуалом или серьезным игроком, это первое, что нужно сделать для того, чтобы улучшить раннюю игру и играть стабильнее. Вторая вещь, о которой я хотел бы поговорить, это твое внимание во время приземления. Почему-то у многих из вас, ребята, прослеживается странная тенденция не обращать никакого внимания на игру во время полета. Но по факту, момент, пока ты еще не приземлился, чуть ли не важнейшая часть ранней игры. Многие из вас просто забивают на это. Дело в том, что в полете нужно следить за местами приземления врагов, оценивать свою безопасную область, выбирать пути отхода и так далее. Читать врага на шаг вперед невероятно важно для того, чтобы улучшить свою раннюю игру и выжить в конце концов. Я знаю, что ты хочешь занять топ-1, поэтому будь внимательнее. В следующий раз во время приземления потрать пару секунд на анализ окружения и выясни, куда летят твои враги. Может казаться, что это не так уж и важно, но если собирать эту информацию заранее, это должно повлиять, и повлияет на качество твоей ранней игры. Третий важный момент идет рука об руку со вниманием в воздухе. Я говорю о подрезании вражеских маршрутов на начальных этапах игры. Это один из простейших способов улучшить игру. Потому что враг может быть не готов к этому, и ты просто застанешь его врасплох. Эта фишка работает, сообща с предыдущей. Одно без другого не получится. Когда следишь за игрой в воздухе и видишь, куда падает враг, можно предугадывать, куда он пойдет дальше. И если предугадывать правильно, то будешь на шаг впереди, и потенциально можешь разобраться с ними быстро, неожиданно атаковав с меньшими рисками по сравнению с обычным боем. Разберем следующий пример. Допустим, ты в астралистных оградах, приземляешься в центральный магазин, а твой оппонент падает на самый южный дом. В этом случае у него не будет безопасных путей, кроме как вот эти вот два дома неподалеку. Если ты закончишь лутаться раньше и займешь один из этих домов, то, возможно, поймаешь его на перебежке и откроешь огонь, что в результате может оказаться легким фрагом или хорошей возможностью для пуши и победы в конечном итоге. Ты можешь, если честно, применить это к своему месту приземления и использовать разные стратегии в зависимости от ситуации. Но перед тем, как мы обсудим последнюю просто офигенную фишку, Рекомендую записаться к тренеру на ProGuides.com, как только ты закончишь с этим видео. Там ты получишь ответы на все свои вопросы и найдешь другие клевые способы совершенствоваться в игре. Окей, собираемся. Если ты до сих пор смотришь это видео, то у меня для тебя есть еще один секрет. Серьезно. Это что-то абсолютно невообразимое. Мой кореж JW согласится. джордж Вашингтон. Если ты раньше не слышал о Капайлот, это приложение, которое рассчитывает за тебя точное место и время, когда тебе нужно выпрыгивать из автобуса, а также показывает место, где нужно раскрываться, чтобы приземлиться абсолютно идеально, куда бы ты ни собирался попасть. В двух словах, у Copilot есть инструментарий, используемый для вычисления высоты точки приземления и самого нижнего места открытия дельтаплана, чтобы ты попал в точность, куда ты хочешь, раньше всех. Звучит немного странно. Может быть, ты думаешь, что это переоценено, или даже не работает. Но я уверяю, что это один из самых революционных инструментов для Фортнайта в последних сезонах. Каждый раз, когда начинаешь матч, отправляйся на сайт landingtutorial.com. Жди, когда загрузится. Теперь... Используй кружки на направлении автобуса и отрегулируй в точности, как полетит твой автобус. Также ты можешь использовать кружок посередине пути, если хочешь отзеркалить его направление. Теперь, все, что от тебя требуется, это просто приблизить и отметить точное место твоего приземления. Постарайся сделать это как можно точнее. После чего нажми на нижнюю кнопку «Find the best job». И пусть оно делает свою магию. После пары секунд загрузки приложение покажет несколько вещей. Во-первых, ты увидишь большую красную точку на пути автобуса. Это точка, в которой ты должен выпрыгнуть. Во-вторых, ты увидишь небольшой маркер с парашютом, который показывает место, где нужно раскрыться. При условии, что ты выпрыгнул вовремя и раскрылся где нужно, у тебя получится приземлиться в свое место приземления раньше остальных. По сути, это приложение помогает хорошо приземлиться, утонуться первым, минимизировать ситуации один на один и позволяет подрезать врагов на их маршрутах и выживать в начале матча. Что ж, давайте приведем быстренький пример, чтобы все прояснить. Сначала стартуем игру в одиночку. После загрузки... Проверяем путь автобуса, повторяем его на сайте и отмечаем место приземления, который должен быть где-то в этом районе. Как вы видите, мы жмем кнопку и появляется нужное направление. Поэтому прыгаем здесь, раскрываем парашют здесь и бум калака идеальное приземление. Вот так вот. Так что в следующий раз во время игры, особенно если ты серьезно настроен, Попробуй этот калькулятор приземления и убедись сам. Как говорится, леди и джентльмены, давайте подытожим сегодняшнее видео. Сегодня мы обсудили несколько стратегий ранней игры, а именно, нужно найти удобное качественное место приземления, внимательно следить за окружением во время приземления и пытаться подрезать вражеские маршруты, чтобы замедлить их и, возможно, даже устранить их на ранних этапах игры. И в качестве последнего совета мы заценили приложение от Copilot, которое позволяет идеально приземлиться туда, куда тебе нужно. Если ты его еще не пробовал, ты многое пускаешь. Возможно, стоит начать им пользоваться. В целом, если ты начнешь использовать эти фишки в ранней игре, ты почувствуешь улучшение, после чего приземление не будет большой проблемой. Если понравилось видео, леди и джентльмены, шлепайте по лайку. И подписывайся, если ищешь больше похожего контента. Мы все ближе и ближе к одному миллиону подписчиков. Помогает каждый. И если ты сегодня особо мотивирован и хочешь совершенствоваться дальше, найди своего тренера на ProGuides.com и сделай следующий шаг в своем приключении. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующем видео.